Какая у нас сила большая выросла в этом тазике. Фири. Он такой огромный. Давай, давай крутим! сой! <связи> Он выбирает, держи. <связи>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 Я взяла на всякий случай. У нас есть литраборат натрия 5 бутылочек, также у нас есть красители и у нас есть шампунь, который мы будем применять. А, у нас еще есть крем для рук, yeah. для того, чтобы ручки были мягенькие в перчаточках. Yeah. Давай быстрее начнем! Давай! Yeah. Процедура такая! Yeah.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 Давай потихонечку. Давай. Открываем. О, клей, он тяжелый. <связывается> Давай в банку. Ой, держись. Я вот так. Ты можешь сама? <связывается> да. Держи. Смотрите. Ого, уже здесь вот так много. Для этого супер слайма надо будет 5 литров клея Да, он будет очень большой <свистит> <свистит> Может вес не будем добавлять? Добавим вес <свистит> Теперь что мы добавляем? Пенку! Вот. Добавляем пену Воу. Ой, она такая розовая что Это не, не так Мы добавили две банки пенки. Давай добавим еще вот эту вот, беленькую. Хорошо? Давай. Добавляй ее, добавляй. горку такую сделай. Ой, ребятки, я сделаю замок. <сцвет> <сцвет> Много пенки. Нам, наверное, надо принести, чем мы как это все перемешивать. Вот этими вот ручками. Да. Ну и поэтому перчатка. О, она похожа на крем. Да. Хотя это не крем. Скоро уже будем давать третий ингредиент. Подай мне, пожалуйста, шампунь. Ты пока льешь, я буду перемешивать. О, как она сразу пахнет хорошо. Да, у нас будет ароматный. Мы опять брали э, пищевые красители, и вот мы хотим их тоже применить. Ну, какой-то вишневый цвет. Какой-то цвет выбрала? Малинку. Да. Давай дальше. Надо много цвета этого, чтобы этот цвет был яркий.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 Он немножко липнет еще к рукам. Да. Ну что? Ну, уже лучше, но еще немножко липнет. Он еще липнет, Алина. Наверное, надо еще добавить. Давай. Давай добавим. У нас еще есть две баночки. И грязные ручки. Давай быстрее. Задем? Да. Добавь по баночке, мы это сейчас посмотрим. Есть? Нет, половинку. Задем. Сейчас, он должен уже не прилипать к рукам. О, вот. Подожди. А, я уже... Ей уже не терпешь. Вот да. мы его замеш... замесим а -а -а. А -а -а. Вот такой у нас Слизняк Ой. Лизунчик Ой. Лизунчик. Лизунчик. Вот он. Лизунчик Слайм, ребята Удался да. давай, давай мы его на стол положим Давай И покажем ребяткам Какая у нас сила большая выросла В этом тазике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 Немножко добавим шампуньки Ты был бы помягче Смотри, как я делаю массаж Да, я тоже такой Давай вот так вот его растянем по столу Месим тесто Смезняк Вот он Тяжелый Ага Осторожно, а то на голову упадет. Он такой яркий, прикольный. Да, у нас получился малиновый слаймик. Я слайм. Тяни его, тяни его туда. Тяни. Да ли пуха какая-то? Окей. Okay. Так ты сейчас... отлепайся, отлепайся. Давай, Вот так мне. Давай, сделала. Так, так, так, так. Но, принципе, у меня не я просто, я Достаточно. Теперь, поднять? Да. А я тебе говорила. А я вот так вот отлеплю. Он хорошо, кстати отлипает уже. Хорошая консистенция получилась, ребятки. Слаймик хороший. Отлипает хорошенько от рук. Тянется отлично. Мягенький. На ощупь приятный. По цвету нам понравился. О, а вы нам напишите: понравился ли вам такой цвет и такой большой слаймик? Тяжелый. Мы очень рады, что у нас он получился большой. Мы всех вас целуем в щечку. Всех вас любим. И всем пока!